Привет, с вами интернет-магазин Керамис. Сегодня мы познакомим вас с коллекцией виниловых обоев на флизелиновой основе Космо от бельгийского бренда Грандека. Виниловые обои Грандека признаны во всем мире, поэтому выбирая их можно быть уверенными в качестве и утонченном стиле каждой модели. Обои Грандека Космо радуют своей элегантной цветовой гаммой. Бежевые, голубые и серые полотна выполнены в пастельных тонах. Нежные и изысканные, и восхищают гармонии цвета и формы. В некоторых полотных коллекциях прослеживается реалистичность имитации необработанных поверхностей. Здесь и всеми любимая венецианка, художественные маски для любителей живописи и декоративная штукатурка. Каталог разделен на две части строгая для прихожей, холла или кухни, и мягкая, которая отлично подойдет для спален Принты каталога Грандека Космо включает широкий спектр воздушных узоров, флористических мотивов и вдохновляющих абстрактных форм. Стильные изображения перьев, папоротников и одуванчиков добавят вашему интерьеру объемности, создадут в помещении легкую, непринужденную атмосферу. Богатая ассорти цветовых решений, принтов и фактур, дает возможность подобрать идеальный вариант оформления помещения и создать интерьер вашей мечты. Данные обои порадуют покупателей не только приятным дизайном, но и прекрасными техническими показателями. Для них не страшны прямые солнечные лучи, а рисунок будет сохраняться в своем исходном виде долгое время. Ухаживать за виниловыми обоями как Космо очень просто. Чтобы избавиться от пыли, достаточно протереть их влажной губкой. Флизелиновая основа обоев не дает усадку. Отлично принимает форму стен и идеально подойдет для новостроек. Размеры рулона стандартные, ширина 53 см, длина 10 метров погонных. Процесс поклейки довольно прост и не займет много времени. Как и большинство современных настенных покрытий, данные обои обладают повышенным показателем экологичности. Их виниловое покрытие пропитано специальными составами и для защиты от плесени, влаги и грибка. Коллекция Грандека Космо – это ода стилю и изысканности. Классические принты и орнаменты в сочетании с трендовой цветовой палитрой станут прекрасной базой для оформления вашего жилого пространства. Мы всегда рады вам предоставить только лучшие и качественные обои по хорошей цене. Заходите на наш сайт и выбирайте обои вашей мечты. С вами был интернет-магазин Керамис. Подписывайтесь на наш канал.